Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Воронюк. Вот и в этом коротком видео я вам покажу, как поставить приложение отзывы к вашу группу ВКонтакте. Итак, я нахожусь у себя, уже в группе нахожусь. Да, Вот у меня уже стоит это приложение отзывы, вот оно. Вот. Я теперь вам покажу, как его вам установить в вашу группу. Итак, заходим в настройки нашего сообщества. И потом выбираем приложение. Тут оно у меня уже стоит. Вот Так как вы его будете ставить ну, в первый раз, оно у вас будет здесь, здесь вот ниже, во всех это приложениях оно у вас будет. Вот, вот он, видите, да? Итак, вот, чтобы его настроить, сейчас покажу, что нужно сделать. Итак, мы заходим в приложение Отзывы. Итак, настройка в сообществе. Так, секундочку, настройки, вот. Итак, смотрите, сейчас загрузится страница. Вы когда нажмете на отзывы, вот у вас вылезет данная страница. И здесь, чтобы загрузить ваши отзывы, нам нужно опять вернуться в наше сообщество И потом выбрать обсуждение, где люди пишут о вас отзывы, скопировать отсюда ссылочку. И ее вставили ведь в эту вот строку. Это написано, вот видите, ссылку на обсуждение. Мы ее вставляем. И нажимаем загрузить отзывы. <coughs> вот показывает отзывы, которые у нас находятся в нашем обсуждении. И тут мы видим, что есть отзывы клиентов, есть э, и также вот ответы на их отзывы. Я ответы публиковать не буду. а Я только вот публикую их отзывы реальных клиентов. Чтобы отзыв добавить э, в наше приложение, мы нажимаем кнопочку «Добавить». Вот. Если у вас их очень много, то я рекомендую публиковать какие-то свежие отзывы, да, там 10, 20 и так далее отзывов, либо какие-то содержательные отзывы, но это уже вам будет виднее. Что делать? Вот, вот и мы когда их уже нажали «Добавить», они у нас появятся в нашем сообществе вот здесь, вот справа. И Мы на них нажимаем и видим, что вот, вот общее количество отзывов, 20 штук. И вот, те, кто написал, видим дату. И мы можем комментировать, мы можем добавить его виджет, мы можем поделиться этим отзывом да, у себя на, на странице. Вот. вот такое полезное приложение для компаний, которые раскручивают свой бренд, фирму в социальных сетях ВКонтакте в том числе, и, и, и они собирают отзывы, хотят, чтобы клиент их быстро мог найти. Потому что, согласитесь, когда вы заходите в группу, листать вниз, искать обсуждения, не это у меня, их 5, да? а их может быть там гораздо, допустим, больше у вас. Вот. Поэтому человек заходит в группу, видит отзывы, он сюда нажимает, нажимает кнопочку «Оставить отзыв и все, и отзыв уже будет у вас сразу же в этом приложении вот. если вам было полезно это видео ставьте палец вверх вот. пишите ваши комментарии и делитесь с друзьями данным видео и также можете написать в комментариях те темы которые вы хотите чтобы я разобрал по поводу вконтакте Ютуба, копирайтинга либо фриланса вот. я, я отвечу на любой вопрос по вашим конечно, вопросам я буду снимать отдельное видео вот, и давать краткую к... ответ, минуты 2-3, на ваш конкретный вопрос. С вами был я, я Евгений Воронюк. И до новых встреч. Пока-пока.